Всем, собственно, здорово! С вами, как всегда, Ренат Грубляк, и вы на канале «Как заработать в интернете». И это новая рубрика на моем канале, которую я анонсировал, если я не ошибаюсь, в этом видосе. Да, в этом видосе, где я праздновал, радовался 70 тысячам подписчикам. Точнее, 71 тысячи, пусто уже тогда было 71 тысяча. Вас, естественно, благодарил, потому что все во многом благодаря вам. Ну, естественно, тоже благодаря мне, потому что я снимаю видос. Короче, все это я говорил в этом видосе. Так что смотрим. Я анонсировал, что будет опять новый рубрика и еще будут новые рубрики потому что нужно естественно каждый раз а, с каждым днем на канал что-то новое добавлять модернизироваться, улучшаться оптимизироваться и все в этом плане еще также в каком-то видосе, если не ошибаюсь я тоже а, упоминал, что будет такая-то рубрика, где я буду выводить с сайтов деньги, которые я заработал, точнее на которых я заработал, то есть на сайтах я имею ввиду потому что многим нравится тема чужих денег многие любят считать чужие деньги скажу честно мне тоже интересно вот просто всем интересно и я решил сделать такую рубрику почему бы и нет думаю тема будет интересная так что ну вы пишите в комментариях ваше объективное мнение вашу объективную критику там что изменить что улучшить и так далее а мы начинаем обалденно чпокнуть Проект Profibet это достаточно годный проект, тоже инвестиционный, где вы тоже зарабатываете на том, что вкладываете деньги. И разработчики данного проекта, ребята с данного проекта, вкладывают деньги в ставки, в спортивные события, с этого зарабатывают. Потому что максимально аккуратно вкладывают деньги и вам платят проценты до 4% в день от инвестирования, от ваших инвестирований, вот. И это обалденно. Многоуровневая реферальная система, также поддержка работает 24 на 7, можете позвонить им на их номер и так далее. Ссылочка в описании. Вывод, который на пятом месте, это будет вывод сайта Аутоденьги. Кстати, да, это будет топ-5 выводов а, за какой-то определенный период или что-то в этом плане. Короче, я над этим еще подумаю, потому что название это, ну, в данном видео, это будет еще такой некий прототип, еще не будет доделан до конца, может, будет, а, смотря... Как зайдет. Да. Э, у нас на счету 1100 рублей. Давайте перезагрузим. Хотя какой смысл, если мы сейчас и так будем выводить. О, как видите, пополнил. Пусть я тут зарабатываю на, на рефералах и не только. А, так. Э, э, кликаем вывести. А, заказать выплату. Тут есть выплата на веб Кто не знал? А, да. Э, э, да, давайте заказываем выплату. Минимум для выплаты это 15 рублей. Все. Вывел все деньги. У меня даже минус э, какая-то там часть. Э, Копейки ушла в минус. Вот. Все, в принципе, выплата успешно заказана. Это обалденно. Мы переходим к выводу, который на четвертом месте. четвертое место занимает вывод сайта VK Surfing, тут мы зарабатываем на том, что а, выполняем всяческие задания, которые связаны с VK. Кстати, на автоденьги мы зарабатываем на том, что скачиваем программу, у нас на браузерах реклама, мы проявляем активность, за это нам платят. Об этих сайтах я уже много раз рассказывал, но может быть не обо всех, некоторые изменяются, я буду делать новые видосики. Что у нас тут? ВК серфинг, да, поняли, выводим на вебмане 1415 рублей, так, вот мой вебмани, не в элемент, потому что вы уже поняли почему, подтверждаем, можно вывести на баланс мобильного телефона, все, заказ выплаты оформлен, дата ближайших выплат, суббота, не на всех сайтах сразу выводится, на некоторых сайтах определенный день, там, или несколько дней в неделю, так что, ну, с этим тоже все понятно, мы переходим к выводу, который на третьем месте. На третьем месте вывод сайта соцпаблик. Об этом соцпаблике, точнее, об этом сайте, говорю об этом соцпаблике, как будто их несколько. Хотя, может быть, несколько. Так вот, об этом сайте вы, наверное, даже больше знаете, чем я. А, хочу сказать, что у меня тут есть неплохой рифбэк. Давайте досмотрим. рефералы, где-то кто а, бонусы рифбэки. Неплохое. 30, 33, 36, 39. Короче, тема обалденная. Мы сейчас выводим денежки. Кликаем вывести бабуленьки Выводим бабуленьки Ссылочки на все эти сайты я оставлю в описании Так, сумма вывода сколько? 1519 рублей Так, 1519 рублей Так, мгновенно Окей, нам не нужно мгновенно Главное, чтобы все вышло четко и так далее Я могу и подождать Вот, тише едешь, дальше будешь Как говорится Так что мы идем к выплате, которая на втором месте На втором месте файл -обменник, который называется File7. А, как вы знаете, на файл-обменниках можно очень неплохо зарабатывать. И файл 7 тоже постоянно обновляется Как и скачай.нет Кстати, ссылочки на эти файлы тоже будут в описании а, Какие-то новые фишки добавляются И это, я считаю, очень обалденно Потому что с каждым разом работа Для тех, кто... Ну, для веб-мастеров Которые распространяют файлы Файлы-обменников, чтобы их скачивали И вместе с ними не скачиваются вирусы Как многие думают А на самом деле скачивается реклама Которая удаляется ну, быстро Так, у нас баланс 1691 рубль о, Сиси, этот, Сиси клинит. Ставьте лайк, если у вас тоже такая штучка вылазит. Не знаю, как ее исправить. Короче, не важно, это типа обновлять нужно. А, выводим Можно вводить на Kiwi, можно вводить на вебмани. Вот и я считаю это обалденно Так, давайте выводим на Киви Почему бы и нет, да, выберите кошелек Подать заявку, все, давайте подаем заявку Кстати, тут нету А, да я, блин, да ладно, как будто я рот. Ну, на самом деле, эта операция нужная Так что вот а Мы выводим тут деньги без комиссии То есть, вот, эту я сумму вывел И она придет У меня, кстати, сейчас, значит, 0 в день И зарабатывают Ну, вот за сегодня, это не за полный 24 часа но еще сколько тут? Еще 4 часа будет до окончания сутки Я заработал 169 рублей Ну там плюс-минус 180 Еще 10 рублей думаю накапать Может быть даже больше А мы идем дальше, ребята Следующий наш сайт это промовК С которого мы будем выводить Сайт обалденный Зарабатываем на заданиях Как видите, подписка, лайк и так далее и заданий тут очень много. Но пока что в основном подписки. Лайки там тоже где-то внизу есть. Собственно, тема тоже интересная. Выводим. Куда можно вывести? Можно вывести на киви, на WebMoney, то есть WebMoney, Яндекс Деньги и баланс заказчика, то есть рекламодателя. То есть, если вы хотите, например, что-то раскручивать, ну, понятно, короче, что я э, вот это самое. Так, кошелек. Выводим сумму. Давайте вот так вот. Просто возьмем, скопируем. Ищем легкие пути, как а, называется. А, кошелек плюс 373 Давайте проверим, а то прикиньте, не мой кошелек а я ввел и кому-то очень сильно повезет. Если на этот номер, конечно, киви есть. Так, плюс 373 79070 Короче, все правильно. 3391 рубль создаем. Заявку, заявка на вывод успешно создана. Ребята, тема обалденная. В принципе, этот видос, кстати, достаточно быстро записал, и я этому очень рад. Я думаю, что, ну, одна такая рубрика в неделю точно будет, потому что, ну, я, конечно, не каждый день могу такие суммы быстро накопить, но у меня куча сайтов, так что, возможно, даже одна-две рубрики. Не буду обещать, но одна рубрика в вы неделю, полторы, две точно будет одна. Но, естественно, нужно мешать с топами, с другими рубриками, потому что эта тема тоже понятна. Ребят, я вам много раз рассказывал про проект TrustBets, где можно очень неплохо зарабатывать. И я вам рекомендую на этом проекте зарабатывать. Вкладывайте денежку, делайте депозит, выбирайте срок. И вам там, короче, эти деньги э, умножают тем, что, собственно, ребята с Трасбета занимаются вилочными ставками на спорт, киберспорт. И зарабатывать на этом очень неплохие бабуленьки. Также я вам рекомендую, давайте кликнем э, вот, на мой канал, который посвящен отзывам. То есть я оставляю отзывы о тех или иных проектах. Например, вот оставил от Rasbetti. Отзыв, потому что многие говорят, мол, сделай отзыв от Раз блин. Типа, реклама это реклама, понятно, сотрудничество. Но отзыв сделал. Ну вот отзыв, слушайте. Потом на ставках еще один, Real right есть. Потом Golden 3 есть. Кто не слышал Golden 3? Gold Dream говорит. Да все слышали. 10 долларов и вообще. Так что смотрим. Вот. Также, ребята, специально для вас оставлю ссылочку на сайт, который называется Profit. Там вы тоже зарабатываете на том, что вкладываете деньги, делаете депозит. Разработчики сайтов и ребята, собственно, с данного сайта зарабатывают на том, что тоже вкладывают свои деньги максимально выгодно в спортивные события. На этом зарабатывают вы вместе с ними. Тема обалденная, ребята, молодцы. Все в этом плане. Так что, всем пока. И не забывайте подписываться на мою страничку ВКонтакте, ссылочка в описании. В группу вступайте, там мемы, новости по поводу рубрики и так далее. Я вот как раз таки вот об этой рубрике анонсировал. Будут также опросы и все в этом плане. Всем пока. Вот это обалденно было вообще. Слушайте.